Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале коротко главном. Сегодня 20-летний юбилей отмечает Государственная пограничная служба Кыргызстана. Обращаясь к вооруженным силам, президент подчеркнул, что армия – это гарантия обеспечения мирного труда простых людей и благоденствия страны. Сотрудниками ГКМБ при получении взятки с поличным задержан сотрудник налоговая по Первомайскому району столицы. В рамках расследования по делу Осу Акнет задержанный президент компании, главный бухгалтер «Стройсеть» и генеральный директор, они обвиняются в присвоении и растрате веренного имущества по предварительному сговору. Восемь чудес ШОС выбрали сегодня в Бишкеке эксперты в сфере туризма государств, членов Шанхайской организации «Сотрудничество».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 Подчеркнул, что армия – это гарантия обеспечения мирного труда простых людей и благодействия страны. За особые заслуги и отличную работу глава государства наградил 12 сотрудников ГПС и вооруженных сил именными часами президента. Подробности смотрите в следующем материале. Вот уже 10 лет супруги Джумалиевы рука об руку служат в государственной пограничной службе. Подполковник Столбек Джумалиев пошел по стопам отца. Он тоже был советским военнослужащим. Отучившись в России, Столбек вернулся в Кыргызстан и сразу был направлен охранять рубежи в Баткенской области. Здесь судьба свела его с будущей супругой-прапорщиком Мэрим Адам Калиевой. Они оба любят свою работу, а свою профессию считают призванием. Государственная пограничная служба поднялся на другой уровень. Это сейчас уже более профессионально подходят к охране границы, более уверенно, даже скажу, подготовленность личного состава, оснащенность пограничных составов. Это уже другая. Сегодня пограничной службе Кыргызстана исполняется 20 лет. Завтра свое 27-летие отметят и вооруженные силы страны. Знаменательные даты военнослужащие решили отпраздновать вместе. Торжество организовали в Национальном театре оперы и балета имени Малдыбаева. На почетных первых рядах ветераны военной службы. Вместе с действующими офицерами в зале находятся и курсанты. Под звуки военного оркестра вносится государственный флаг страны. Торжество проходит с участием президента Сорунбая Джиенбекова. Глава государства поздравляет юбиляров и отмечает, что за 20 лет своей истории Госпогранслужба сформировалась как надежный гарант защиты внешних рубежей страны. В любой момент пограничники могут столкнуться с непредсказуемой ситуацией, опасной для жизни. Президент отдает дань памяти 39 пограничникам, которые с честью погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Террористы, министр Болган Кармашда, капитан Ухришев Хурманбек, Контрабандисты, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, майор министры, министры, министры, министры, министры, министры, министры, капитан министры, министры, Канат курман был ущё. Аталган офицеры нацистовы чека раз Ататалға на сегодняшний день опасения внушают угрозы не сколько военного, а криминального и экстремистско-террористического характера. Различные деструктивные силы пытаются проверить на прочность весь центральноазиатский регион и каждую страну в отдельности. Кыргызстан ведет миролюбивую политику, но продолжает укреплять свою государственность и защищать национальные интересы. А плотом этой политики являются вооруженные силы страны. Мэм, декетучину, жалпа скердик, амичин декетучину, коупсун, хамскулу, ингменлю, артефсюрхтардин, бире. Артефсюрхтардин, башкару, система реформы, бирхатар, он, артиллардин, берде. Артефсюрхтардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, артиллардин, Особенно, Катар, Катаре, Курал-24, материал-техникалык, заманбал, Курал-жарак, аскерлик техника, жена Байнанс қаразаттарымын жабды бойынча, ищералы күзеге ашып жатады. Армияны, ату-учу модернизация, жарактын модернизациялығынгілері, вертолеттар, абадан, Холсалодан, салыудан, қорғану қаразаттары, автомобиль-жена бронеттанк техникаларымын Президент сообщил, что в Кыргызстане будет безотлагательно разработана новая стратегия военного формирования. Армия нашей страны должна быть мобильной, хорошо оснащенной, с профессионально подготовленным личным составом, чтобы в любой момент дать отпор различным опасным группировкам, борьбу с которыми ведет все мировое сообщество. Наше участие в организации объединенных наций, членство и председательство в таких интеграционных объединениях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 Улучшаются и социально-бытовые условия для военнослужащих. За последние полтора года для офицеров вооруженных сил было построено 9 домов. 267 семей получили жилье. 4 дома с 96 квартирами построили для военнослужащих пограничной службы. В этом году для пограничников строится еще 6 многоэтажных домов. Квартиры получат 88 семей. Работа по обеспечению военных жильем продолжается. Айцай находится под личным контролем Соронбая-Дженбекова. «Инфраструктура. Бархаскеры-шарычалары Пайдалануга берутся. Солдатам из казармала, Джанг Чегара, заставалары Курулова. Да. Республика бюджетный мюнкульчинодерация Ахшанай Толяндерден, Эльчаму Ковеюда. Бегун Аскер-хизматовый кадр бархы, Халанакеллида, Фишенилды, Айцаволот». Усхало Саминен, Аскера Кузматина, Кельгин Джастан, Джилдан Джилган, Глава государства пожелал офицерам погранслужбы и вооруженных сил успехов в исполнении своего отечественного долга. За особые заслуги, проявленные на службе, президент наградил военнослужащих именными часами. В числе награжденных не только действующие офицеры, но и ветераны, которые посвятили всю свою жизнь воинской службе, а сейчас передают курсантам свой богатый опыт. Это очень высокая награда, государственная награда. Я ее буду носить только в торжественных моментах, особенно в случаях, да. Чтобы она напоминала мне о нашей службе, о сегодняшнем дне. Есть большие изменения хорошие, в лучшую сторону. Мы будем обязательно стараться дальше улучшать, усовершенствовать. Вот. Каждым годом это и заметно становится. Бескорыстная любовь офицеров к своей стране становится примером для всех нас. Недаром говорят, что есть такая профессия – родину защищать. А воинской отваги и стойкости слагаются стихи и посвящаются песни. И сегодня как раз тот самый день, чтобы всей страной поблагодарить военнослужащих за их почетную миссию. Вместе с офицерами на праздничном концерте находился и президент. Сразу после торжества главе государства нужно было вылетать в город Нур-Султан для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Но Соронбай беков не покидал мероприятие до конца, ведь здесь звучали всеми любимые патриотические песни. Нас всех объединяет одна цель строительство сильного и процветающего Кыргызстана. Защита Родины, священный долг. И кто, как ни офицеры, хорошо понимают масштаб стоящих перед ними задач и делают все необходимое для их решения. Мадина Низамова, Кайнар Бишкек. Профессиональный праздник защитников рубежей – День пограничника. Сотни солдат и офицеров встречают на боевом посту. Для Сюнтая Джаймагамбетова, Магамбетова пограничника в третьем поколении – это гордость. Служить в войска он пошел, по примеру, отца и деда, который до сих пор является его наставником. Семья пограничников Джаймагамбетовых известна не только в Кыргызстане, но и в СНГ. На конкурсе пограничных династий была признана лучшей. Мои коллеги с подробностями. Свой профессиональный праздник пограничник Суинтай Джейма Гамбета встречает на посту. Он несет ответственность за смену караула и свою военную часть. Сегодня у меня двойной праздник. Во-первых, день пограничника. Во-вторых, в этот день я заступил в наряд. Для меня это тоже праздник. Гордость. Еще недавно лейтенант сам стоял на посту, а сегодня он уже начальник учебного центра, где повышают квалификацию солдаты и офицеры по гранд-службам. Был был был... Обучение тут проходят солдаты-срочники, изучают все от формы до владения оружием, а также новые законы и правила, которые вводят на КПП. Обучаем не только рядовых, но и весь офицерский состав, который повышает квалификацию». Служить на границу офицер пошел по стопам отца и деда, уже третье поколение мужчин в семье Джей Магомбетовых охраняет рубежи родины. Дед Давран Джей Магомбетов 35 лет отслужил на кыргызско-китайской границе при СССР. Отец Исраил Джей Магамбетов служил в пограничной разведке. Для офицера сегодня советником и наставником является дед. Амин. «Мне нельзя было не стать пограничником. Я рос в казарме с дедом, потом с папой. С детства знал многие правила. По зову сердца пошел на службу на границу. Стимулом для меня были награды деда и отца. Ибо сей день мой дед посещает молодых солдат. Его поддержка и советы для меня значат очень много». Для того, чтобы служить на границе, необходима не просто бдительность, но и доброжелательность, говорит офицер. Достойно встречать на границе нужно каждого. Я обучаю молодых солдат в первую очередь доброте. Надо по-доброму встречать людей. Именно на КПП люди начинают составлять впечатление о Кыргызстане. Я сам могу говорить на семи языках. Охрана границ, как учил меня дед, не только бдительность, но и большая дипломатия. С добрым взглядом можно распознать как друзей, так и недруга и при этом четко выполнять свой долг. Рубежи родины офицера хранят уже 15 лет в любую погоду, в жару и в холод, как часы на посту. А дома его ждут четверо детей. И старший сын уже знает, какой выберет жизненный путь. Также пойдет защищать границы родной страны. Алена Смирнова, Самара Асанова, Бигджиан и Лтр ош.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 В международном аэропорту главу государства встретили министр национальной экономики Казахстана Руслан Доленов, заместитель Акима города Нурсултан Ирлан Канамалинов, заместитель министра иностранных дел Ирмик Каширбаев и чрезвычайный полномочный посол Кыргызстана в Казахстане Джеймбек Кулубаев. На флагштоках были вывешены государственные флаги стран-участниц ЕС. Выстроен почетный караул. Глава государства уже встретился с президентом Казахстана Касым Джомартом Такаевым. Обсуждены актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Сорумба Джемпиков отметил, что кыргызская сторона высоко ценит стратегическое сотрудничество, дружбу, союзничество и добрососедство между братскими странами и придает приоритетное значение развитию и укреплению отношений с Казахстаном. Между правительствами Казахстана и Кыргызстана реализуется дорожная карта по вопросам двухстороннего экономического сотрудничества. Сорумба Джимбеков пригласил Касым Джомарта Такаева посидеть Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для него время. Глава Казахстана отметил, что отношения между странами носят абсолютно дружественный характер. В рамках рабочего визита Сорумба Джеймбеков встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в честь пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном наградил президента Сорумба джембекова орденом. Первый президент Республики Казахстан, лидер нации Нурсултан Назарбаев. Президент Сорумба Джеймбеков пожелал Нурсултану Назарбаеву успехов, выразив уверенность в дальнейшем углублении двух Сотрудничества между странами. Заседания Совета пройдут в узком и расширенном составах, в ходе которых планируется обсудить и принять порядка 20 документов. Кроме того, глава государства проведет двухсторонние встречи с президентом Казахстана Касым Джомартом Такаевым и первым президентом Казахстана Эль Нурсултаном Назарбаевым. Речь пойдет о дальнейшем развитии союза, международной деятельности, цифровой повестке, формировании общего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 Только за пять месяцев этого года в стране было выдано порядка 15 тысяч фитосанитарных сертификатов, тогда как в прошлом году в целом было выдано около 35 тысяч. Это говорит о том, что увеличивается экспорт товаров. Все они проверяются в лабораториях, отвечающих международным стандартам. В целом, после вхождения Кыргызстана в ЯС в стране полноценно функционируют четыре лаборатории, которые провели международную аккредитацию и имеют стандарт ИСО. Продолжит наш корреспондент Гульзада Чубакова. В Кыргызстане меры по увеличению экспорта товаров страны ЕАЭС усиливаются из года в год. Для этого в первую очередь создается вся необходимая инфраструктура. Там, тому пример оснащения таможенных постов, пунктов пропуска и лабораторий необходимым оборудованием за счет средств, выделенных российской стороной в размере 200 миллионов долларов США. Так, проведена работа по оптимизации девяти ветеринарных лабораторий из имеющихся 28. В Аше была построена фитосанитарная лаборатория, а в Бишкекской проведен капитальный ремонт. В данное время у нас функционер полноценно функционирует 4 лаборатории. Из них вот эти две лаборатории в Бишкеке и в Аше, они прошли международную аккредитацию по стандарту ИСО 17.0.25. Та заключение, которое издает это две лаборатории, выписанный сертификат на основании этих заключений. Наши сертификаты признаются более 70 стран. С вхождением в Евразийский Союз при экспорте товаров. Наличие фитосанитарных сертификатов обязательно. Получить их можно без каких-либо хлопот. Необходимо сдать образцы товара в лабораторию. И после обследования специалистами, в случае если товар отвечает экологическим требованиям, выдается соответствующий фитосанитарный сертификат. Для тех, кто имеет все необходимые сопроводительные документы, на КПП и таможнях горит зеленый свет, отмечают сами предприниматели. Экспортируем овощи в основном все. Там лук, морковка, картошку там. Конечно, если документы все в порядке, то везде она как бы облегчает для вас, ну для себя и для принимающей стороны. Там тоже требования, чтобы у меня всякие документы, все полагающие документы были сопроводительные. Отметим только в этом году. За пять месяцев лаборатории страны выдали 15 тысяч фитосанитарных сертификатов. В прошлом году за год было выдано порядка 35 тысяч. Это говорит об увеличении экспорта продукции. В прошлом году товарооборот со странами ЕАЭС вырос на более чем 13%. процентов. При этом экспорт составил более 27%, процентов, а импорт свыше 9%. процентов. Значительная часть товаров экспортируется в Россию потом в Казахстан. В целом Союз открыл двери Кыргызстану на 200-миллионный рынок. Мы должны знать структуру товарооборота, какое соотношение импорт-экспорт. Если хотя импорт-экспорт баш на баш, 50 то это нормально, потому что мы не можем без импорта жить. Но когда импорт составляет 74, а экспорт 28, это ведет к уничтожению отечественного производства. И в этой связи сейчас видны горизонты, когда руководство страны начало принимать конкретные меры по улучшению наших дел. И каким-то образом выиграть торговые войну, можно сказать, со странами евразийского пространства. Как отмечают эксперты, потенциал экспорта в рамках ЕАЭС у страны большой. Так как после того, как Кыргызстан вошел в Союз, отменился таможенный, санитарный, ветеринарный и фитосанитарный контроль. Для государства рынок вырос в 30 раз. Отметим договор о Евразийском экономическом союзе. Был подписан между Белоруссией, Кыргызстаном и Россией в мае 2014 года. А Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС 12 августа 2015 года. Бишкек.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 В связи с распространившейся в соцсетях информации относительно причастности премьер-министра к проведению ремонтных работ в оздоровительном центре САНАД отдел информационного обеспечения аппарата правительства сообщил, что 8 июня 2017 года распоряжением правительства за номером 215-Р фонду по управлению госимуществом поручено передать в оперативное управление Министерства образования и науки детский оздоровительный центр Асыл с прилегающей к нему территории в селе Сары-Ой. Постановлением за номер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 что после объявления тендера на портале госзакупок на ремонтные работы, конкурсные заявки подали три компании – АЮ Курулуш, МС Билдинг и Орг Техстрой. Конкурсная комиссия определила победителя на основании требований закона.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 В Бишкекском городском суде возобновилось заседание по делу об аварии на столичной ТЭЦ. Заседание началось с кадатайства по соглашению о признании вины экс-первым заместителем генерального директора ОАО электрические станции Бердибеком Буркоевым, бывшим заместителем председателя НАС «Энергохолдинга» Нурланом Садыковым и экс-техническим инженером ТЭЦ Нургазы Курманбековым. Судья сообщил, что обвиняемые Буркоев, Садыков и Курманбеков отправятся под домашний арест и будут освобождены из подставки. Стражи в зале суда. Касательно ходатайства других обвиняемых об изменении меры пресечения суд оставил без изменений. В ходе судебного заседания государственными обвинителями изложена сущность соглашения о признании вины между обвиняемыми Садыковым, Буркоевым, Курманбековым, которые в подтверждении признания вины в счет возмещения причиненного ущерба внесли денежные средства на депозитный счет ГКНБ Кыргызской Республики. Кроме того, адвокатом Бек Мухаммедовым в защиту интересов обвиняемого Н. умуркул улу было подано ходатайство о заключении соглашения вины. Судебное разбирательство отложено на 31 мая 2019 года с, с предоставлением трехдневного срока заключения соглашения вины. СДПК готова судиться с экс-президентом, об этом сообщил председатель партии Сагамбек Абдрахманов. Он добавил, что пользуясь своим телеканалом, Алмазбек Атамбаев создает неверное мнение и пытается столкнуть людей. Он добавил, что члены СДПК готовы судиться с экс-президентом, так как уверены в своей правоте. При этом он отметил, что СДПК пойдет на парламентские выборы. Также Сагамбек Абдрахманов считает, что за освобождением Азиза Батукаева стоят высокопоставленные лица, в частности Алмазбек Атамбаев. Он, он добавил, что рано или поздно экс-президент ответит по закону. Четверо обвиняемых по уголовному делу о ремонте исторического музея заключили договор о сотрудничестве. Как сообщили в Генпрокуратуре, уголовное дело в отношении замглавы госстроя Алмазбека Абдекарова, экс-главы департамента жилищно-гражданского строительства Шайбека Атамбекова, его заместителя Улугбека Матисакова, одного из учредителей СМУ-3 Айдарбека Мендеева, выделили в отдельное производство. Досудебное производство в отношении четверых человек, которые заключили договор о сотрудничестве, продолжается. Уголовное дело, где обвиняемыми проходят экс Заведующий отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков передали в Первомайский районный суд, сообщили в Генпрокуратуре.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 Вопросы противодействия терроризму и экстремизму обсудили сегодня в Южной столице на заседании Координационного совета антитеррористического центра ГКМБ Республики. Участие в нем приняли сотрудники правоохранительных органов и силовых структур Ожской и Баткенской областей, а также представители местных властей. Участники совета оценили, насколько хорошо сегодня защищены от угроз стратегические объекты региона. Соответствующим структурам было рекомендовано усилить внутреннее взаимодействие в целях усиления анти террористической деятельности. Также будет усилена работа в приграничных районах Ошской и Баткенской областей. В том числе в части повышения боеготовности оперативных структурных подразделений запланированы и тактические командно-штабные учения. «Мы тщательно проанализировали все стратегические объекты и меры безопасности на них, включая видеонаблюдение и фотофиксацию. Были проведены учения на ряде стратегических объектов, в результате которых проверили бдительность охранных служб». В рамках расследования по делу ОСУ «Акнет» задержаны президент компании, главный бухгалтер ОСО сеть и генеральный директор. Как сообщили в МВД, задержанные во дворины ВВС ГУВД Бишкека. В ходе расследования уголовных дел установлено, что за 2017 год в качестве абонентской платы в «Акнет» поступило более 1 миллиарда сомов. При этом провайдер по итогам 2017 года указал чистую прибыль в 195 миллионов сомов. Списав остальную сумму на расходы. По итогам 2018 года на счета компании опять поступило более 1 миллиарда 200 тысяч сомов в качестве абонентской платы. Проверка показала необоснованное увеличение расходов со стороны должностных лиц АКНЕТ. По итогам доначислено налогов на 150 миллионов сомов установлены 11 фирм, аффилированных с Акнет. С июня 2016 года в одну из них стро сеть перечислено более 101 миллиона сомов за услуги, которые документально не подтверждаются. Проведен промежуточный аудит деятельности двух компаний за три месяца 2018 года и за три месяца 2016 года, в ходе которого установлены факты незаконного списания на 14 миллионов 176 тысяч сома. Задержанным предъявлено обвинение в присвоении и растрате веренного имущества по предварительному сговору. Народный художник Юрий Стамбек Шигаев уволен с поста директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапарайтиева. Как сообщает Министерство культуры, информации и туризма, Шигаев уволен приказом министра. Напомним, заявление с просьбой об отпуске с последующим увольнением Юрий Стамбек Шигаев написал после того, как СМИ стало известно, что он вынес из хранилища два подлинника картин и вернул их поврежденными. Госагентство архитектуры строительства и ЖКХ озвучило план работы на этот год. Отмечено, что в рамках реализации указа президента об объявлении 2019 -го годом развития регионов и цифровизации Департаментом развития питьевого водоснабжения ведется усердная работа по обеспечению населенных пунктов республики чистой питьевой водой. Что сделано и что предстоит узнавала наш корреспондент Айзада Махтабекказы. казы Одна из важнейших задач, которые стоят перед руководством страны, это решить проблему доступа к чистой питьевой воде. Ведь там, где есть вода, есть благополучие. Глава государства не раз отмечал, что первой задачей для правительства стоит принятие решительных шагов в менеджмента, тарифной политики и законодательной базы для обеспечения сельской местности чистой питьевой водой. На сегодняшний день Департамент питьевого водоснабжения и водоотведения реализует масштабные проекты между Хырганской республикой и Европейским банком развития. Это значит, проект по поселам куршабду куршаб это узганская района, и по городу Джалават на общую сумму более 15 миллионов евро. Значит, на сегодняшний день у нас работает этот банк в 24, 24 городах и республике. Если у нас имеется 31 город всего, значит уже 24 города мы охватили. В общем, по республике в чистой питьевой воде нуждаются 653 населенных пункта. Из них на сегодняшний день уже в 45 селах провели воду. Необходимо также за 5 лет обеспечить питьевой водой жителей еще 608 сел. Госстрою на реконструкцию 67 объектов водоснабжения из республиканского бюджета выделено 200 миллионов сомов. Как отметили в ведомстве до 2023 года, все нуждающиеся местности в воде будут ею обеспечены. А пока они работают над привлекательными лечением инвестиций. Наряду с обеспечением чистой питьевой водой населенные пункты перед государством также стоит задача строительства новых соцобъектов и капитальный ремонт старых. По плану работы госстроя на 2019 год предусматривается строительство 187 объектов по всей республике. На сумму более 1 миллиарда 478 миллионов сомов. Сюда входят строительство детских садов, объектов здравоохранения, культуры, а также спорткомплексы. У нас также... Ведутся работы, как ранее говорилось, с Саудовским фондом. Там тоже предусмотрено строительство 27 школ по республике. В настоящий момент необходимые разрешительные документации завершены в более 22 объектах. И в июле месяце планируется проведение необходимых тендеров на строительство данных объектов. Также по плану госстроя они должны не только построить объекты, а также провести капитальный ремонт 94 объектов. Для этого из государственной казны выделено около 180 миллионов сомов. Представители ведомства отмечают важность выполнения всех поставленных планов. в этом году, как вы знаете, сейчас в этот, этот год уже обозначен президентом по развития регионов и цифровизации страны. В рамках реализации этой программы нам разработан номер 5. Сейчас мы перешли на систему электронного документа оборота. Сейчас э, уже э, с марта месяца существует, мы уже э, используем. Кроме этого, Гостроем осуществляется работа по запуску системы электронного документа оборота в центральном аппарате и подведомственных подразделениях, а также внедрение электронного приема документов. Айзадам к тебе к КЗА Хармаратов ЛТР Бишкек. К этому часу пока все. Спасибо за внимание и...